Всем привет! Фильм ⁇ Все будет хорошо ⁇ мгновенно обрел популярность среди жителей. Вот только слава и любовь поклонников не принесли радости исполнителям главных ролей. В первой половине 90-х хорошее кино было большой редкостью. По-настоящему мощные картины выходили всего пару раз в год. Такой упадок киноискусства был отражением общего состояния страны. После перестройки, когда прежний жизненный уклад навсегда исчез, многие просто не знали, куда их приведет завтрашний день. Именно поэтому фильм с названием «Все будет хорошо» с самого начала вызвал позитивный отклик. Режиссер Дмитрий Астрахан с помощью простой, но душевной истории постарался передать месседж всей стране – сдаваться ни в коем случае нельзя. И вот с момента выхода фильма прошло 25 лет. Творение Астрахана успело стать всенародно любимым. Вот только о многих артистах, сыгравших в картине главной роли, почти ничего не слышно. А значит, самое время о них вспомнить. Анатолий Журавлёв Анатолий сыграл, пожалуй, самого противоречивого персонажа. Его герой Коля не делал ничего плохого, но почему-то неизменно вызывал негатив у зрителей. Но даже это не помешало артисту погреться в лучах славы. В 90-х Анатолию вообще везло на перспективные проекты. После «Все будет хорошо» он засветился в легендарном сериале «День рождения буржуя». Роль в «Брате» Алексея Балабанова была небольшой, но картина имела такой успех, что прославила всех без исключения артистов. А вот уже в 2000-е наметилась определенная творческая проблема. Имя ей Амплуа. Режиссеры видели Журавлева только в качестве бандита или человека с противоречивой репутацией. Одним словом, антигерои и злодеи из него получались отличные. Отсюда и россыпь криминальных детективов в его фильмографии. И пока актер пытался покорять новые творческие горизонты, в его жизни кипели самые настоящие страсти. С первой супругой, Натальей Дубенос, он познакомился еще в студенческие годы. Влюбленные сыграли свадьбу, и избранница артиста даже закрыла глаза на то, что у него родился не брачный ребенок от а другой женщины. Вот только стать родителями супруги не смогли. После многочисленных попыток они потеряли надежду. А однажды Дубинос узнала про еще одного небрачного наследника возлюбленного. В итоге брак с Натальей развалился. От терзаний Анатолия спасла новая любовь. С 2013 года он женат на коллегии по имени Полина. Вместе возлюбленные воспитывают сына и работают над общими творческими проектами. Ольга Понизова Именно за сердце героини Ольги Понизовой сражались главные герои картины «Все будет хорошо». В начале 90-х актриса действительно была на удивление хороша. Тогда ее красотой не восхищался только ленивый. Выпавшим ей шансом Ольга воспользовалась с лихвой. В 90-е она много снималась часто залетая в культовые проекты. Однако главным событием того периода для Понизовой стало рождение сына Никиты. В интервью артистка рассказывала, что буквально одержима наследником. Стоит ли говорить, что смерть Никиты в ДТП в 2015 году стала для Понизовой страшным ударом. В тот период актриса перестала сниматься а потом и вовсе ушла из публичного поля. Сейчас звезда не общается с журналистами и не выходит в свет. Известно лишь, что 47-летняя звезда нашла утешение благотворительности. Марк Горонок В жизни Марка Горонка было все. Опасные драки, колония, тяжелые болезни. Но самое главное, что рядом с артистом присутствовал и надежный наставник. Дмитрий Астрахан видел таланта Городка, поэтому раз за разом отдавал ему главные роли в своих фильмах. Режиссер снял Марка в фильмах «Ты у меня одна», "Зал ожидания». конечно, в картине все будет хорошо. Благодаря последний артист даже обрел звание сексимола. Вот только долго удержать он его не смог. Еще в 90-е у горонка были серьезные проблемы с алкоголем. Актер мог надолго уйти с собой, пропадая в подворотнях вместе с бомжами. Ситуация отягощалась постоянными проблемами в личной жизни. Стоило горонку расстаться с очередной возлюбленной, как руки тут же тянулись в бутылке. Все это привело к плачевным последствиям. Внешний актер очень сильно изменился. Да и сохранить хотя бы один из своих браков ему не удалось. Сейчас Марк известен скорее своими громкими скандалами, обсуждаемыми в эфирах телешоу, чем творческими успехами. 47-летний артист не отрицает, что совершал много ошибок, но не теряет надежды однажды полноценно вернуться на экран. Александр Сбруев в момент съемок в фильме «Все будет хорошо» Збруев уже был большой звездой. Несмотря на обилие персонажей в этой ленте, актер смог перетащить внимание зрителей на своего героя. Вообще, в 90-е и начале 2000-х карьере Александра Викторовича можно было только позавидовать. Он очень много снимался и буквально коллекционировал интересные амплуа. А вот сейчас ситуация изменилась. Сбруев появляется в новых картинах очень редко. За последние десять лет он снялся только в трех фильмах. В интервью кумир зрителей все чаще говорит о том, что не чувствует связи с современным миром и обществом. В последнее время у Збуева еще и регулярно возникают проблемы со здоровьем. Именно поэтому 83-летний актер находит силы только на театр. В родном пенкоме он все так же востребован и любим. Михаил Ульянов В картине «Все будет хорошо» сыграла еще одна легенда. Речь, конечно, о Михаиле Ульянове. Перечислять все роли актера занятия неблагодарные, ведь он появлялся в бесчисленном количестве фильмов, сериалов, спектаклей. Самое главное, что Михаил Александрович практически никогда не подводил отчутью. Именно поэтому даже в тяжелые 90-е годы, когда кинематограф погряз в кризисе, в его фильмографии не появились провальные ленты. Творческие поиски Ульянова осложняли только проблемы со здоровьем. Еще в середине 90-х у него диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии. Актер долго боролся с недугом, но с каждым годом ситуация становилась только хуже. В результате Михаилу Александровичу пришлось уйти из профессии. Позднее к Паркинсону прибавилась и онкология. Борьба легенды за жизнь продолжалась несколько лет, но 26 марта 2007 года Ульянов ушел из жизни, оставив после себя огромное наследие. Ирина Мазуркевич К моменту съемок в культовой картине Мазуркевич уже была достаточно известной артисткой. Она много играла в кино появлялась на сцене театра. А еще за плечами у звезды был громкий скандал. Дело в том, что Ирина Степановна умудрилась увезти мужчину из семьи. С актером Анатолием Равиковичем она познакомилась на театральной сцене. Как позднее рассказывал артист, он влюбился мгновенно. Вот только актерам разделяла разница в возрасте, составляющая более 20 лет. К тому же Равикович состоял в браке и воспитывал дочь. Этот брак оказался счастливым и продлился до 2012 года. Именно тогда Равикович скончался. Актриса тяжело пережила трагедию, но именно уход из жизни мужа заставил Мазуркевич возобновить съемки. В 2014-м она впервые за 9 лет появилась на экранах. Сейчас актрисе 63 года. Снимается она редко, но полностью отказываться от профессии не хочет. В 2019-м Мазуркевич и вовсе удивила поклонников тем, что внезапно вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Владимир Байтенштейн. Валерий Кравченко В фильме Валерию достался сложный образ. Он сыграл беспробудно пьющего Андрея Самсонова, который никак не может избавиться от вредных привычки. Образ получился максимально реалистичным, за что артиста хвалили. На момент съемок Кравченко считался очень опытным актером, ведь за его плечами уже были десятки ярких перевоплощений, вот только большим успехом в кино Валерий не мог похвастаться. Возможно, после «Все будет хорошо» его карьера пошла бы по иному пути, но артист не успел воспользоваться выпавшим ему шансом. 6 ноября 2000 года у Кравченко случился сердечный приступ. Прибывшие врачи спасти актера уже не смогли. За пять лет, прошедших с премьеры «Все будет хорошо», Кравченко успел сыграть в шести проектах. Геннадий Свирь. В начале путь Геннадия был идентичен тому, который прошел Марк Горанок. Он познакомился с режиссером Дмитрием Астаханом, после чего стал любимцем постановщика. На протяжении долгих лет Свирь играл во всех лентах Астрахана. Так продолжалось до конца 90-х, после чего в карьере Геннадия назрели проблемы. Сразу несколько проектов с его участием оказались неудачными. Эти провалы так сильно расстроили звезду, что он надолго ушел из профессии. В кино вернулся только в 2008 году, сменив творческое угла. Отныне он начал сниматься исключительно в криминальных сериалах, многие из которых выходили на телеканале НТВ. На данном поприще Геннадий более чем удачен. Сейчас в его участии регулярно появляются проекты про полицейских и бандитов. Анна Банщикова Далеко не все поклонники Анны знают, что когда-то она начинала карьеру в фильмах Дмитрия Астрахана. И если в ленте «Ты у меня одна» артистке достался лишь небольшой эпизод, то в картине «Все будет хорошо» у Банщиковой уже полноценная роль. Здесь она перевоплотилась в красотку Машу Савельеву, имеющую титул из телевидения. Стоит ли говорить, что из всех артистов Культового фильма Анна добилась наибольшего успеха. Сейчас звезда играет в популярных кинопроектах, а также блистает в главной роли в сериале Ищейка, чьи рейтинги год от года становятся только выше. В личной жизни звезда тоже успешна. Ее первый брак с Максимом Леонидовым закончился расходом. Но второй союз с адвокатом Всеволодом Шахановым оказался куда более прочным. Супруги вместе уже 14 лет и воспитывают троих наследников.